Друзья, всем огромный привет, с вами Олег Радочин и в этом коротком видео я запишу для вас короткую видео инструкцию о том, как создать страничку лендинг для регистрации в живой очереди. Я зашел в личный кабинет просто гейм одного из своих партнеров и покажу на его примере. Переходим в живую очередь. Здесь у нас есть конструктор лендингов. Выбираем. Живая очередь. Здесь уже партнер создал сайт Живая очередь. Назвал его. Создаем новую страницу. Если вы не создали, вы создаете сайт, создаете новую страницу. Я напишу Ольга. Чтобы было понятно. Живая. Ошибка. Живая очередь Создать Далее Внизу под этим видео я подготовлю для вас шаблон по которому вы будете просто копировать и вставлять Здесь на самом деле очень просто как конструктор лего Вот этот сайт в первую очередь мы копируем эту картинку. Сохранить как. И нажимаем сохранить. Далее выбираем изображение. Обычное изображение. Содержимое. Загрузить изображение. Сохранить и закрыть. Все дальше настройки здесь 0 пиксел отступ верхний отступ 0 пикселей нижний отступ 0 пикселей сохранить и закрыть далее далее у нас текстовый блок копируем копировать выбираем текстовый блок обычный текст так, два раза клацаем мышкой, выделяем, нажимаем клавишу «Delete», удаляем и вставляем. Ctrl-V. Вставили. Тоже настроим. Верхний отступ 15 пикселей, нижний 15 пикселей. Сохранить и закрыть. Далее у нас идет блок с видео. Вот так. Правой клавишей мыши вкладцы. Правой. Копировать URL видео. Левой клавишей мыши. Копировать. Выбираем видео. Вот. Видео. YouTube видео. Далее. Содержимое. Вставляем. Вставить. Эту галочку убираем сохранить и закрыть отлично отступы настройки 15 пикселей верхний нижний 15 пикселей сохранить и закрыть далее далее у нас кнопка регистрация в живой очереди идем сюда кнопки кнопка вот эта обычная спускаемся содержимое делаем большой сюда вставляем ссылку заходим в кабинет просто гейм здесь у нас регистрация через просто гейм я захожу Заходим в ваш кабинет, просто гейм. Вот я зашел в кабинет Ольги. Так. Вот здесь вот. Вот партнерская программа. Нажимаем. Партнерская программа. Копируем вот эту ссылочку. Копировать. Здесь по умолчанию стоит эта ссылочка. тут можно выбрать лендинги по умолчанию. сейчас вот по умолчанию стоит самый подходящий лендинг. вот этот лендинг. он сейчас лендинг по умолчанию. можно выбрать другие лендинги, которые здесь есть. нам подходит тот, что по умолчанию. далее. вставляем сюда ссылку ставить текст кнопки меняем пишем регистрация в живой очереди Цвет кнопки тоже поменяем, не зелененький, сделаем такой темно-синий, выбираем, пусть такой будет цвет. И фон при наведении чуть посветлее вот такой пусть будет. Сохранить и закрыть, все отлично, далее мы копируем этот блок, даже два блока, вот этот верхний копируем, Вот стрелочку нам вот здесь вот подводим курсор, стрелочку вниз спускаем вот сюда он переместился еще ниже сюда переместилось копируем вот этот блок дублировать он сдублировался он тут ниже спускаем его ниже еще раз ниже все отлично Теперь меняем здесь видео. Заходим на эту страничку. Ссылку на эту страничку я оставлю внизу в описании к этому видео. Копировать URL. Содержимое. Вставляем. Сохранить и закрыть. Отлично. Далее. Мы копируем. Меняем текст здесь здесь у нас текст маркетинг два раза клацаем delete ctrl v далее тоже копируем дублируем этот блок спускаем ниже дублируем этот же блок спускаем ниже и еще раз ниже, меняем этот текст так, копируем, копировать, идем сюда, два раза клацаем, delete, ctrl-v, отлично, дальше меняем здесь видео Заходим сюда. Правую клавишу мыши нажимаем. Копировать URL. Идем сюда. Содержимое. Вставляем это URL. Вставить. Сохранить и закрыть. Все, далее. Мы копируем этот же блок. Этот блок. Дублировать. Опускаем его под это видео, дублируем это видео, опускаем его ниже И еще раз ниже. Текст здесь меняем, стратегия заплатить другому. Копируем, идем два раза, два раза клацаем мышкой, Delete, Ctrl-V. Отлично. Теперь меняем здесь видео. Это стратегия заплатить другому. Правой клавишей мыши. Копируем. Идем. Содержимое. Это удаляем. Вставить. Сохранить. Все. Отлично. Далее. Мы дублируем Текстовый блок. Дублировать. Опускаем ниже. Дублируем блок с видео. Дублируем. Опускаем ниже. Вот этот текст меняем. Меняем на текст, как правильно зарегистрироваться. Через просто game. Два раза клацаем. Убираем. Ctrl V. Отлично. Теперь меняем здесь видео. Идем сюда. Копируем URL. Содержимое. Вставляем только что скопированный URL. Ставить. Сохранить и закрыть. Все, отлично. Теперь мы еще скопируем вот эту кнопочку. Дублировать и опускаем ее в самый низ ниже ниже Посмотрите, она по очереди просто опускается ниже ниже ниже ниже еще раз ниже еще раз ниже все, в самом низу есть кнопка регистрация в живой очереди далее мы еще Добавим такой блок, как по всем вопросам обращайтесь в Viber, WhatsApp и на телефон. Это копируем. Добавим здесь под кнопочкой вот здесь. Нажимаем плюсик. Текстовый блок. Выбираем текст. два раза нажал два раза добавил удалить одну здесь два раза клацаем мышкой выделяется текст вот так вот выделяем его клавиша delete и в ага. control v вставили так есть что телефон надо поставить вольгин идем ее в кабинет посмотрим какой у нее телефон мой аккаунт, да, вот телефон, ее телефон, копировать и отредактируем ее телефон, Ctrl V, берем лишние символы, чтобы они нам не мешали. Так, здесь у меня кликабельная ссылка. Сейчас посмотрим, какой у Ольги. Вот такой у нее. Логин в Телеграме. Копируем. Так. Так, вот выделяем. Ссылка. Здесь стоит мой логин Телеграм. Нужно поставить ее. Текст вставить эту часть копируем копировать и сюда вставить вставить вот в новом окне должно стоять в новом окне то видишь в новом окне сохранить все друзья все отлично сейчас, сейчас проверим что в новом окне открывается открыть ссылку в новом окне вот здесь поставьте да забыл новом окне сохранить и закрыть и внизу содержимое открыть ссылку в новом окне сохранить и закрыть так нажимаем опубликовать вот здесь сверху опубликовать все нажимаем ok теперь когда мы клацаем на мои сайты и вот у ваша ссылочка на ваш сайт переходим и вот так выглядит сайт. Так, здесь ссылка на лендинг. Здесь переходит на Ольку. Все вот так вот легко и просто можно буквально за 10-15 минут создать себе лендинг. Я копирую эту ссылку и отправляю Ольге. Друзья, те, кто еще не зарегистрировался в проекте «Живая очередь», ссылка на регистрацию в этот проект тоже будет внизу под этим видео. Также я оставлю шаблон данного лендинга, который вы можете его использовать и буквально за 10-15 минут можете легко и просто создать себе продающий лендинг, рассказывающий о возможностях данного проекта. Я считаю, что данный проект будет очень топовым, здесь можно реально каждому зарабатывать деньги. Даже никого не приглашаю. Если данное видео было для вас полезным, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.